Друзья, всем большущие привет! Сегодня будет мега полезное видео, в котором мы разберем вечную проблему, а именно, как же удалить двухсторонний скотч бесследно. Я решил проверить 4 самых распространенных способа из интернета и узнать, а все ли способы рабочие. Отдирать будем два вида скотча, первый из них ПВХ, а второй из спененного ПВХ. Самым распространенным местом, откуда люди удаляют скотч, это является кузов автомобиля. Поэтому эксперимент будем ставить вот на таком вот повидавшем жизнь капоте. Первым на очереди будет скотч из ПВХ, перед наклейкой обезжириваю капот, наклеиваю скотч, а для большего приклеимости прогрею все феном. Итак, скотч надежно приклеил и первую на очереди крутой удалитель скотча, по мнению интернета это растительное масло. Оно у меня в спецстаре, поэтому наношу его на салфетку и пробую. Ну как видите результат нулевой. Идем далее. Хорошенько протирая капот, обезжириваю и приклеиваю следующую полоску скотча. Следующий на очереди White Spirit. Наношу на салфетку и пробую. Ну что же, работает. Скорее всего, White Spirit попадает под скотч и растворяет клей. Кстати, сам скотч стал как лизун. Интересно, а будет ли White Spirit также работать со скотчем из вспененного ПВХ? Это мы протестим чуть позже. Так, надо подписать, какие составы где именно использовались. Итак, подготавливаем и клеим следующую полоску скотча. На очереди всеми любимая ВДшка, куда же без нее. Наношу, даю немного постоять и пробую. Результат такой же как и от White Spirit, ВД проникает под скотч, воздействует на клей и скотч снимается бесследно. Следующий на очереди сосок от бескамерной шины, зажимаем его в шурик и аккуратно главное не перегревая снимаем скотч. Работает отлично, а главное сразу и без всякого ожидания. После white spirit удаляем следы резины и все. Идем далее. А как же дела обстоят со скотчем из вспененного ПВХ? Давайте попробуем. Я пропущу процедуру с маслом, потому что это реально лажа и сразу же перейду к white spirit. У. Держится этот скотч реально сильнее, чем предыдущий. Наношу white spirit и пробую. Несомненно работает, и если приложить немного силы времени, то можно справиться с небольшими объемами. Следующая на очереди ВДшка, наношу, даю немного постоять и пробую удалить, работает вроде, но опять же придется постараться и потратить время. Теперь переходим к заску. Работает отлично, хоть и грязновато но остатки легко удаляются салфеткой с спиритом. Кстати на поверхности не остается абсолютно никаких следов. Друзья, ну вы сами все видели, поделитесь вашим мнением в комментариях, кто что думает, а какие знаете вы способы удаления скотча. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего.